Здравствуйте наши уважаемые подписчики, сегодня к нам поступила опять очередная серия вопросов, эти вопросы касаются темы, которую мы разбираем сейчас, это тема абдоминопластика или пластика живота. Итак, первый вопрос, я слышал, что после абдоминопластики нельзя выносить ребенка, кожа на животе не тянется и может лопнуть, так ли это? Ну, наверное, вынашивать ребенка, имеется в виду беременеть, ну, можно беременеть, можно вынашивать ребенка, можно рожать. Естественно, если была пластика живота, кожа может растянуться, мышцы опять могут растянуться. Зависит от количества околоплодных вод, зависит от э, самого плода. Но в принципе это не является, а сама пластика не является противопоказанием для вынашивания ребенка, так как э, росту матки ничего не мешает. И пластика мышц это мы Нежелезными цепями связания. То есть это все равно мягкотканное соединение, которое будет растягиваться во время беременности. Стоит ли делать абдоминопластику при небольшой растяжке кожи в зависимости от того где эта растяжка. То есть если растяжки кожи находятся в нижнем этаже, то есть под пупком, то отлично да как раз делается так называемая миниобдоминопластика. Когда внизу подтягивается кожа, тогда мы, в принципе, удаляем все растяжки. Если это верхний этаж живота, над пупком, а внизу все замечательно, здесь, конечно, сложнее работать с этой зоной. Есть так называемая инверсионная абдоминопластика. Это когда мы тянем живот наверх, и рубцы остаются под грудью. Но такая методика, рубцы достаточно большие под грудью. Но, тем не менее, это единственный вариант. Если в верхнем этаже есть растяжка. Как ускорить заживление после абдоминопластики? Ну, во-первых, это выполнять все рекомендации врача, которые вам будут даны после операции. Во-вторых, ограничение физической нагрузки. Это тоже прописано во всех наших рекомендациях. Месяц нельзя заниматься никакой физической нагрузкой. Три месяца нельзя давать нагрузку на мышцы переднего брюшного пресса. Иногда мы используем так называемый плазмолифтинг, то есть берем плазму и обкалываем зону, если где-то пошла ишемия. Иногда мы используем гиперборическую оксигенацию. Это процедура, когда ложат в парокамеру и э, кислород под большим давлением входит в ткани. Иногда мы используем озонотерапию. Это э, обкалывание озонированным раствором, физраствором зоны, где какая-то ишемия возникла. И внутривенное введение препарата со, физраствора с озоном. Вот. Какие побочные эффекты бывают при пластике живота? Ну, бывают некрозы кожи, бывают нарушения чувствительности, бывают серомы, скопление жидкости. В принципе, все эти осложнения, они коррегируемые, То есть, не существует чего-то там такого страшного, страшного, что может привести к каким-то серьезным последствиям. Когда после родов можно делать пластику живота? Э, ну, в принципе, должно пройти после родов, ну, хотя бы 3, а лучше 6 месяцев, тогда можно выполнять пластику. Скажите, пожалуйста, почему хирурги просят перед операцией максимально похудеть и почему нельзя худеть после операции? Почему максимально похудеть? Для того, чтобы мы максимально могли подтянуть все избыточные ткани. А почему нельзя худеть после операции? Чтобы кожа не повисла. Если вы похудеете после операции, а кожа у вас неэластичная, она может как-то подвиснуть. И результат обдоминопластики, к сожалению, будет не такой, как нам бы хотелось. Поэтому всем своим пациентам при любых операциях, будь то лицо, будь то тело, я говорю, если ваш вес после операции останется стабильным, стабильными останется наш результат. Будут изменения веса, будет изменение результата. Изменение веса считается плюс-минус... 5% в течение года. То есть, допустим, девушка весит 60 кг. 3 килограмма плюс-минус до 3 кг, терпимо. Больше 3 кг, к сожалению, уже где-то что-то как-то может сказаться. Так, скажите, пожалуйста, на какой день после абдоминопластики можно самостоятельно вставать и передвигаться? Ну, в принципе, у нас пациенты вечером в тот же день встают и сами идут в туалет. Если была объемная абдоминопластика, мы... Стараемся, чтобы до утра пациентка полежала, с утра уже можно вставать и передвигаться. С утра следующего дня. Насколько сильные болевые ощущения после пластики живота? Это общий вопрос для всех абсолютно наших операций. Абсолютно индивидуально болевая чувствительность и порог болевой чувствительности. Поэтому вот там вот сегодня, кстати, мы снимали, делали прямой эфир у пациентки, которая ну, рассказала, что мы на второй день с ней после абдоминапластики встретились в торговом центре, потому что она пошла племяннику покупать подарок. А некоторые лежат неделю и говорят, ой, мне так болит, что я ничего не могу делать, я не могу вставать, не могу двигаться. Очень индивидуально. Но, в принципе, обычные обезболивающие препараты полностью купируют любую болезненность. Так, можно ли выполнить одновременно абдоминопластику и увеличение груди, чтобы не подвергаться наркозу несколько раз? Можно. Если это не объемная абдоминопластика и если это не какая-то достаточно большая мамопластика. Почему? Потому что мы стараемся, чтобы операция не выходила за пределы где-то 4-5 часов. Если доктор видит, что по объему он укладывается в этот период времени... Тогда можно. Если все-таки и мамопластика большая, какая-нибудь с подтяжкой, и абдоминапластика с липосакцией, то есть которая длится сама по себе часа три, а то и больше, лучше, конечно, разделить на два этапа. И здесь, э, поверьте, количество той дозы, которую вы получаете во время наркоза, абсолютно одинаковое. Что вы разделили на два этапа, что вы это сделали одновременно. Но современные наркозы это достаточно... Безопасная штука, поэтому бояться их не стоит. И как раз более короткий наркоз, это лучше, чем более длительный. Поэтому лучше, как раз если есть возможность, разделить на два этапа и по реабилитации быстрее, чем делать это сразу. Так, у меня на животе два шва после аппендицита и кесарево сечения. Уберутся ли они во время абдоминопластики, не помешают ли проведение операцию? Они уберутся, чаще всего это как раз самый нижний отдел живота и он уходит э, с избытком кожи, они не мешают проведению операции. то есть доктор прекрасно понимает, как ему надо пройти, как ему отсепаровать надо эти рубцы, чтобы их удалить. Можно ли с помощью абдоминопластики убрать растяжки в области пупка без разрезов в нижней части живота? Частично можно. Когда эти растяжки находятся над пупком, в этой зоне мы делаем такую пластику пупка, то есть иссякается кожа над пупком так, в виде такого вот э, трехугольного э, геометрической фигуры и остается рубец такой вот в виде мерседесика. И это позволяет убрать избыток в области пупка перерастянутой кожи. Но если там весь, вся верхняя часть живота, то, к сожалению, много убрать там растяжек не получается. Так, мне удалили пупочную грыжу и поставили сетку. Через сколько времени можно делать abdominoplastiku? Какие противопоказания? Насколько болезненны первые дни? Как долго идет восстановление? Итак. После удаления пупочной грыжи, э, ну это не удаление, это пластика пупочной грыжи с сеткой. пластику я бы рекомендовал после любых операций на передней брюшной стенке делать не менее чем через полгода, а лучше, чем, а лучше через год после операции. Какие противопоказания? Ну, противопоказания это состояние здоровья пациента, если есть какие-то проблемы, там сахарный диабет это абсолютное противопоказание для данной операции инфекционные заболевания, дыхательная, сердечная, почечная, печёночная недостаточности, тяжелые состояния, при которых есть э, риск э, того, что могут возникнуть какие-то осложнения. Мы очень внимательно ещё при абдоминал относимся к состоянию вен нижних конечностей. Обратите внимание, если вы записаны у кому-то из врачей, из хирургов на абдоминопластику, назначен ли вам так называемый доплер сосудов нижних конечностей. Это ультразуховое исследование. Это очень важно. Одно из самых грозных осложнений после абдоминопластики называется тромбоэмболия легочной артерии. К сожалению, где-то в 30-50% случаев это осложнение летальное. Поэтому очень важно, чтобы сосуды были проверены. Если нету никаких тромбов, если вены варикозно не сильно расширены и все в порядке, то операцию делать можно. Если э, есть такие проблемы, то э, надо получить специальное подготовительное лечение и тогда делать операцию тоже можно. Но надо вначале обследоваться. Насколько болезненны первые дни после операции? Ну Как раз первые 2-3 дня они такие самые болезненные. Тянет, болит немножко, неудобно ходить. Поэтому мы рекомендуем, то есть максимально постельный режим дома, не сильно вставать и ходить в течение первых нескольких дней. Как долго идет восстановление? Ну, мы швы снимаем на 7-14 день в зависимости от натяжения. В течение вот этой одной-двух недель мы рекомендуем то есть, не активничать, стараться больше находиться дома, только приезжать там для перевязки. В течение месяца, полтора пациентки носят компрессионное белье. И обычно вот такой вот период времени, когда надо себя максимально поберечь, это вот эти вот первые полтора месяца. Потом, в принципе, вы живете обычной жизнью, но качаете пресс там только через три месяца с момента операции. Ну вот, вот сейчас я там делал небольшую такую э, пластику в области лобка, а пациентка через три недели у нас улетает в Таиланд отдыхать, есть, в принципе да, мы даем рекомендации, как, что, как там себя вести, что можно делать, что нельзя, и в принципе мы ее отпускаем, поэтому каких-то таких грандиозных ограничений после операции нет. Главное выполнять рекомендации врача, делается четко так, как вам будет прописано. Ну на этом все, спасибо всем большое, что были с нами, если будут вопросы, не стесняйтесь, задавайте, с удовольствием ответим на любые ваши вопросы.